Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о том, как можно написать итоговое сочинение по литературе в 11 классе на основе романа «Отцы и дети». Какие мы можем взять проблемы, или как мы можем использовать наши знания романа? Ну, прежде всего, есть такая тема «Честь и бесчестье», и, вернее, есть такой... Как бы такое направление. И в рамках этого направления вот давайте попробуем подумать, о чем можно было бы написать, имея в виду роман «Отцы и дети». Базаров – это человек, который ведет себя довольно странно в романе. С Павлом Петровичем он спорит, с Николаем Петровичем ведет себя более сдержанно. Но, во всяком случае, мы постоянно видим его спорящим. Он по всем вопросам у него свое собственное мнение, он ни с кем не соглашается. И, как он говорит, я ничьих мнений не разделяю, я имею свои. И вот этот вопрос чести в романе мы можем, например, показать, рассказывая о дуэли Базарова и Павла Петровича, о том, что Базаров, несмотря на то, что отрицает дуэль, решает принять, в, в этом смысле он поступает как человек чести, как человек чести в представлениях аристократа Базарова, аристократа Павла Петровича Кирсанова. Вот. Что же касается бесчестия, Базаров вообще, как бесчестный человек, себя почти не ведет. За исключением того, что он довольно груб, он вообще грубиян, и он отрицает все дорогое братьям Кирсановым, прежде всего Николаю Петровичу, например. Потому что если Павел Петрович у нас вызывает неприятие большее, то Николай Петрович вызывает наше сочувствие, поскольку это культурно-интеллигентный человек. Он играет на музыкальном инструменте, играет на виолончели, он читает стихи. Все это для Базарова вещи довольно устаревшие. Бесчестно же Базаров ведет себя до дуэли, когда он, целует, когда он целует Фенечку. Он поступает, конечно, не как человек благородный, потому что за Фенечку некому заступиться в данный момент. И вот Павел Петрович выступает как раз в этой ситуации как человек чести, безусловно. Еще одно тематическое направление, по которому можно написать, которое можно написать по роману «Отцы и дети, это направление «Опыты и ошибки. Значит, ну, о Базарове. говоря о Базарове, мы, конечно, скажем, что Базаров во многом заблуждался, он построил свою жизнь по тому образцу, по которому он считал возможным, нужным. Но затем, когда он проходит испытание любовью, когда он влюбляется в Одинцову, он во многом становится другим человеком. И мы выясняем для себя, что то, что он считал, ненужным в жизни оказывается для него самым главным. И поэтому получается, что Базаров немножечко такой вот э, двойственный, двойственная такая личность. Можно сказать, что он э, говорит одно, а чувствует совершенно другое. И в этом смысле это, конечно, трагический герой, э, который гибнет именно потому, наверное, что он э, Ошибается, потому что он не находит для себя возможности вот выйти за пределы. Может быть, он слишком самоуверен, и это его губит в романе. Еще одно литературное тематическое направление, по которому можно построить свое сочинение – «Дружба и вражда». Базаров дружит с Аркадием. И вот об этой дружбе мы тоже можем написать в средней части нашего сочинения. Тургенев показывает двух, двух героев. Один из них является лидером, это Базаров. Аркадий ему подчиняется, он смотрит на своего товарища с обожанием. И постепенно он освобождается от этого друга, постепенно он становится свободным. да, Он оказывается ближе к поколению отцов и, как замечательно сказала Катя Аркадию, она сказала, а мы с вами ручные. Вот это слово «ручные», как о животных Катя, на слово, оно чрезвычайно удачно характеризует Аркадию и Катю. Они действительно человечнее, чем Базаров. Он слишком хищный, он слишком жестокий. И Катя это моментально почувствовала. И вот Аркадий постепенно отходит от своего приятеля, он делается самим собой, его не нужно за это осуждать. Тем более, что Базаров тоже проходит свою школу, он проходит как бы свой путь, своим путем, вот, и встречает в жизни свои какие-то жизненные испытания, которые ставит перед ним автор. И еще одна наша тема «Победа и поражение» – это наш тематический раздел. Тема может быть какой угодно, как мы знаем с вами. Наш тематический раздел «Победа и поражение» может также быть написан по роману «Отцы и дети» поскольку главный герой романа, Евгений Базаров, он в общем-то в романе, можно сказать, что в чем-то побеждает, а в чем-то терпит поражение. Почему Тургенев написал, вот финал романа сделал таким трагическим, главный его герой в романе гибнет? Наверное, это связано с тем, что, как считают критики, что Тургенев просто не видел для своего героя, поле действия. Он еще толком не знал, есть ли вокруг него это поле. Хотя мы с вами помним, что Базаров мог бы сделаться лекарем, он мог бы сделаться врачом, но он был слишком высокомерен для этого, наверное, для роли обычного простого деревенского доктора. Наверное, такая роль ему была не очень по нраву. Базаров – это личность яркая в романе, но этот герой нас отталкивает. Прежде всего, он отталкивает нас тем, как он ведет себя, некоторой грубостью своего характера. И здесь мы должны сказать о том, что, наверное, говоря о... Победах Базарова, наверное, следовало бы сказать я о хорошем в нем. Да? Прежде всего, это победа над Павлом Петровичем Кирсановым. Конечно, мы будем говорить о их спорах, об их разногласиях. О чем же они спорили? Прежде всего, для Павла Петровича в цене принципы. Это человек, который руководствуется во всем, нравственными принципами, Базаров их эти принципы отрицает. Он отрицает все, на чем Павел Петрович строит свою жизнь. И мы соглашаемся с Базаровым в оценке Павла Петровича, потому что это для нас так же, как и для Базарова, барин, это человек, который не приносит никакой пользы, он ведет довольно странный образ жизни, он следит за собой, и в этом и заключается собственно все его существование. И поэтому, говоря о победе Базарова, наверное, мы скажем вот о, о такой победе, о победе в споре с Павлом Петровичем, потому что мы понимаем, глядя на Павла Петровича, что Базаров прав, оценивая его существование как абсолютно бесполезны. В то же время мы понимаем, что те нравственные принципы, за которые ратует Павел Петрович Кирсанов, они, собственно говоря, существуют. Это прежде всего уважение к правам других людей. Базаров как мне кажется, вообще никого не уважает. Он ценит только самого себя и свое мнение. Поэтому вот в этом смысле, мне кажется, Тургенев в конечном итоге нам показывает Базарова не как победителя. Он терпит он терпит поражение в любви, и он терпит поражение в самой жизни, поскольку... Тургенев лишает его этой жизни. И поэтому можем сказать, что для Тургенева Базаров это герой, который ему не близок внутренне. Прежде всего потому, что Тургенев так же, как и Николай Петрович Кирсанов любит Пушкина. Он любит музыку, он любит поэзию, он любит литературу, он любит живопись. И все то, что Базаров пытается отрицать, дорого автору. Вместе с тем, это герой который ему интересен в современной ему реальности. Даже вот такой отрицающий все герой. И поэтому, приводя своего героя к краху жизни, Тургенев все-таки пытается воздать ему должное. Он пытается сказать нам о том, что это была интересная мятежная, какая-то гигантская личность, которая не слишком могла понять, куда она должна устремить свои способности. Тургенев отвергает и атеизм Базарова, поскольку заканчивает свой роман описанием «Кладбища», стихами Пушкина – и словами о жизни бесконечной, которыми он спорит с Базаровым. Мы с вами говорили о средней части нашего сочинения по роману «Отцы и дети». Конечно, вам надо продумать начало вашего сочинения и, естественно, перебросить какую-то арку, к нашим дням, к 21 веку, к себе самому и к тем проблемам, которые волнуют современного молодого человека. Я желаю вам успехов. До итогового сочинения совсем немного времени. Всего доброго. До свидания.